Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму ароматное варенье из винограда с косточками. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Хорошо промытый виноград отделяем от веточек. Заодно удаляем все порченные ягоды. Вес винограда в чистом виде 2 килограмма. Затем берем широкую подходящую для варки посуду, высыпаем туда полтора килограмма сахара, добавляем 150 миллилитров воды, перемешиваем и отправляем на плиту. Нагреваем содержимое миски на самом медленном огне. Наша задача растопить сахар. Мешать нужно постоянно, чтобы сахар не подгорел. Когда масса станет жидкой и закипит, погружаем туда подготовленный виноград. Аккуратно, чтобы не нарушить целостность ягод, перемешиваем. И ждем, пока все повторно закипит. С этого момента варим виноград 10 минут. Мешать больше не нужно. Достаточно периодически встряхивать и вращать миску круговыми движениями. В процессе варки собираем появляющуюся пенку. Через 10 минут огонь выключаем и даем варенью полностью остыть. Часов 5-6 можно оставить на ночь. Остывшее варенье возвращаем снова на плиту, собираем всплывшие косточки и откидываем их на сито. С момента закипания варим варенье на среднем огне снова 10 минут все так же встряхиваем миску и собираем пенку по истечении указанного времени выключаем огонь И опять оставляем варенье остывать перед варкой варенье в третий раз тщательно выбираем все видимые кусточки, доводим его до кипения добавляем одну чайную ложку лимонной кислоты одну палочку корицы перемешиваем содержимое миски путем встряхивания собираем пенку и варим таким образом варенье еще 10 минут. Дальше огонь выключаем. Извлекаем корицу. Разливаем варенье по сухим стерилизованным банкам. Закатываем их. Переворачиваем вверх дном. Проверяем на предмет подтекания. Если все хорошо, возвращаем в исходное положение. И оставляем остывать. Из указанного количества продуктов получается 4 пол-литровые баночки варенья. Вот и все, Ароматное варенье из винограда готово. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.